29 июля вышел первый приказ о зачислении в Казанский федеральный университет Сюда вошли три категории абитуриентов, те, кто поступал без вступительных испытаний Первая категория – это победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников Таких было зачислено у нас 11 человек Причем, что характерно, трое ребят стали победителями и призерами олимпиады, которые проводил Казанский федеральный университет по химии и они, естественно, были зачислены на институт химии. Вторая категория – это зачисленные пособы по квоте – дети-инвалиды, сироты и другое. Таких было 136 человек. И третья категория – это те, кто поступал в университет по квоте целевого приема – 126 абитуриентов. Целевой прием – это, по сути дела, государственный заказ республики на подготовку специалистов, которых не хватает на сегодняшний день в тех или иных сферах деятельности. Всего приказом от 29 июля в Казанский федеральный университет с учетом филиалов, расположенных в Елабуге набережных Челнах, было зачислено 273 человека. А вот приказ первой волны зачисления всех абитуриентов выйдет 3 августа. Сюда попадает 80% ребят, которые поступают на Казанский федеральный университет за вычетом тех, которые уже зачислены приказом о 29 июля. Туда попадут те, которые.. На момент формирования приказа подали оригиналы документов и заявления о согласии, а также те, которые проходят по конкурсным баллам. А 8 августа состоится вторая волна зачисления. Для тех, кто планирует в нее попасть, необходимо принести оригиналы документов до 6 августа. Всего в 2017 году Казанский университет планирует принять 14,5 тысяч абитуриентов. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.